Итак, всем привет, дорогие друзья, вы на канале Финансовая Академия. Сегодня у нас тема видеоролика, где и как купить криптовалюту Ripple. И на данный момент, купить криптовалюту Ripple или нет? Так, <coughs> вы можете купить криптовалюту через биржу Exmo, э, ссылка в описании будет. Сделайте регистрацию, это несложно. Далее, вы делаете э, верификацию необязательно. Пополните свой баланс, заходите на кошельки, нажимаете, если хотите, пополнить свой баланс через доллар, если хотите, пополнить свой баланс через рубли или евро. Ну, нажимаете «Пополнить» и далее уже все понятно. Если хотите вывести свои деньги, нажимаете «Вывести» и все. Там нужно подтвердить всего лишь почту и все. Тут особо а, трудного нету. Ссылка для регистрации на биржу Exmo будет в описании. Так, <coughs> далее вы нажимаете на обмен, здесь и, допустим, вы пополните баланс на 100 долларов, здесь пишите э, 100 долларов далее, э, тут ищите XXRP ну и Ripple, короче далее здесь нажимаете, я отдаю 100 Ripple, 100 долларов и получаю э, 45 Ripple но <coughs> я вам скажу э, вам сейчас прикупить Ripple я не советую Сейчас у нас такое мнение идет, у нас среди нас есть, как сказать, сигналы или что-то вроде такого рода есть. Я сейчас вам скажу, сейчас прикупить Ripple, я вам не советую, он будет, возможно, невозможно, точнее говоря, он будет, естественно, откат, откат до 1$ долларов или меньше, точнее говоря, 80$ или 90$. Где-то в районе 9, 990 центов. Ну как-то, ну грубо говоря, в доллар. Будет, он будет откатиться в доллар. На доллар, короче. Так, сейчас он стоит у нас 2 доллара 41 центов, но на бирже он стоит 2 доллара 20 центов. Ну 20 центов я должен не имеет значения. Так, как я сказал, я сейчас не советую вам прикупить Ripple. Пусть ум будет сейчас помпить немножко, но не советую купить. Потому что у нас откат. Как я сказал, уже повторяю, откат будет обязательно. Вот у нас волна 5 идет. Он будет опуститься еще на волну 1. Ну, короче, у нас уже повторная история будет. Э, допустим, сейчас покажу. Вот. Типа такая у нас история будет. Это было у нас 30, 22-го. 22 Декабря, он вырос, вырос, вырос до максимальных и откатился до, ну, как ведь уже цены откатились, и уже у нас такая тоже история, он вырос, вырос до максимальных, он будет еще откатиться. Ну, вы понимаете, да, естественно. Ну, как это так? Ну, <кхм> не только я так решаю, ну, все так уже анализ сделали я тоже думаю что он будет откатить откатиться так что я уже поставил ордера для продажи риполов по сумме 2 и 5 долларов ордера уже поставил сейчас буду поставить потом буду ордера поставить на покупку 1 долларов по один ripple ну понимаете буду продать все rippleы и буду покупать по одной цены если он будет вырос, то я все равно буду в плюсе. Потому, почему? Потому что он... Я его покупал месяц назад за 20 центов. Понимаете? За 20 центов покупал. Уже как видите, X2, 10, 20 сделал. Ну, для меня нужно было продать э, по 3 доллара, Я уже не успел как-то. Ну, 30 декабря я уже как-то отдыхал. Ну, понимаете? Так. Короче. Продайте Ripple. Если вам не жалко Прикупите под 1 доллар. Я свое сказал. Дали вам решать, продать или не продать. А также ссылка для регистрации на Эксмо будет в описании. Так, с вами был канал Финансовая Казима, Не забываем подписаться на канал, поставить свои лайки и подписаться на мою группу ВКонтакте. Всем пока, всем бай-бай.